Пять интересных факторов о пользе гречки, которые вы не знали. По содержанию незаменимых аминокислот белок гречихи приближается к продуктам животного происхождения и потому считается равноценной заменой мяса. При этом усваивается Греча намного лучше. Греча стабилизирует уровень сахара в крови. После употребления гречневой каши в пищу уровень сахара повышается медленно, а не скачкообразно, как при употреблении других углеводосодержащих продуктов. Гречневая крупа богата фолиевой кислотой, которая способствует повышению общей устойчивости организма неблагоприятным факторам внешней среды. Гречиха экологически чистый продукт. Это едва ли не единственное растение, которое не удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов, гербицидов гречи нет. Это растение просто не нуждается в химикатах. Оно прекрасно развивается без удобрений, а с сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи. Одним из важнейших свойств гречневой крупы является защита от рака. Благодаря содержащимся в ее составе флофонидом гречка препятствует росту опухоли. Это особенно важно при современной экологической обстановке. Помимо противораковых свойств, употребление гречки снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов от плохого холестерина и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал Вместе Мы Силы, друзья. Всех обнял!